На днях в молитве я получил очень жесткое послание касательно меня. Бог проговорил ко мне и я очень взволновался, я очень запереживал в первую очередь за себя и за тех людей, которые уже считают, что они спасены. Потому что каждый из нас, абсолютно каждый человек может попасть в то число, где он услышит однажды от Бога, отойди от меня, я никогда не знал тебя. Это очень узкий путь, мои дорогие, и это совершенно не смешно. Многие верующие, они являются детьми дьявола. Многие, кто считают себя спасенными, они являются детьми дьявола, потому что они живут несоответственно Слову Божьему, они не знают Бога, они не любят Его голос, они не ищут Его голоса, чтобы слышать то, что Бог хочет от них, они не тратят свое время на то, чтобы проводить свое время с Богом, они просто разводят суету делают много дел, которые Бог не говорил им делать, они просто разводят суету. И именно они услышат, отойди от меня, я никогда не знал тебя, это скажет им Бог, и в тот момент вам уже будет не до смеху. Тогда вы уже, когда вы вспомните этого глупца, который говорил вам потрудитесь потрудитесь, чтобы исправить свои пути, но уже будет слишком поздно что-либо что менять, на тот момент вам уже захочется превратиться в пыль и исчезнуть, раствориться, но будет слишком поздно, придется платить за свои беззакония и плата это вечная погибель вечной муки в озере Огненно. Остановись сегодня и следуй себя, не на опасном ли ты пути. Не в числе ли ты тех, которым Бог скажет, отойди от меня, я никогда не знал тебя, делающий беззаконие. Рассмотри, не на опасном ли ты пути. Вникни в себя, исследуй самого себя. Да благословит вас Господь наш Иисус.